Добрый день! Это наш покупатель. Она у нас покупает сумки не первый раз и не первый год. Сейчас я у нее спрошу, какого качества наши сумки, чем они отличаются от китайских по факту и почему наш ценовой сегмент на сумке оправдан. Нинушка, поделись, пожалуйста. Кожаная сумка. Три года, как новая. Кожзам. Нас сносить, не сносить. Просто я ее уже... Убрала в сторону, потому что она мне надоела. Пришла еще за такой же кожзам, потому что она у меня... В отличие от моей новой, которую мне сестра подарила из Нью-Йорка, кожаной сумки, которая полопалась через год, носить не сносить. Выглядит, конечно, я даже не знаю. Может быть, они обманывают китайцы, что она кожаная. Потому что реально ты носишь ее как кожу. Модели классные, ну а цена, соответственно, соответственно кожзам. Хотя, мне кажется, если кому-то скажут, что это кожа, они поверят, судя по тому, как я ее ношу по три года, и выкидывают, потому что я уже смотреть не могу на эту сумку, когда же я ее сношу. Вот, так что рекомендую, советую всем. Кожа нам, конечно, на высоте. А кожа, а кожа это, это точно вечная, наверное, купите и, и внукам в наследство отстанется. Сто процентов.